Гора Вашингтон находится в северо-восточной части США. До ее живописной вершины всего 1917 метров, но подниматься на нее крайне нежелательно, поскольку гора находится на первом месте по скорости ветра на земной поверхности. Самая большая зафиксированная здесь скорость ветра равнялась 372 км в час. Зимой страшные ветра превращаются в снеговые бури. На горе построена обсерватория, стены которой выдерживают натиск ветра силой в 500 км в час. Данакиль. Ядовитая эфиопская пустыня. Все, кому приходилось побывать в этом месте, утверждают, что знают, как выглядит ад. Под пустыней дремлет вулкан, который может проснуться в любой момент. Над самой пустошью непригодный для дыхания зловонный воздух, а температура зашкаливает за 500 градусов. Кроме чисто природных опасностей, ничего хорошего не сулит и встреча с полудикими воинственными эфиопскими племенами, убивающими просто за кусок хлеба порт Морсби. Здесь живут потомки каннибалов. Речь идет о столице Новой Гвинеи и морских воротах страны. Грязный, заваленный мусором город, где правят бандитизм и коррупция. Чужакам, а тем более белым, здесь не место. Аборигены, не задумываясь, лишают жизни просто за еду. Страна, постоянно подкармливаемая гуманитарной помощью Австралии, настолько обленилась, что люди просто не знают, как это работать. Ведь проще заниматься разбоем и жить без забот. Ауки Гахару – старинный жуткий лес у подножья горы Фудзи, Япония. Он стал излюбленным местом самоубийц еще 60 лет назад, когда вышла книга «Сейка Сацумото. Черное море деревьев», герои которой совершают в этом лесу групповое повешение. Ежегодно специальные бригады собирают по лесу тела суицидников от 70 до 100 тел. Кроме покойников лес переполнен еще и мародерами, жаждущими поживиться в карманах висельников. Кости хранилища. Находится в Польше, в аббатстве Седлец, где в 1400 году создали усыпальницу, а точнее хранилище костей из могил, за которыми никто не приглядывал. Позже, когда на земле появился новый владелец, было решено переоборудовать костницу и пригласили для этого резчика Ринта, который и сумел найти применение останкам 40 тысяч людей. Он и красил ими интерьер костницы. Зрелище не для мнительных натур. Музей медицины открыли в Филадельфии. Наверняка какой-нибудь маньяк пришел бы в восторг от такой экспозиции, где собраны самые аномальные экземпляры человеческих тел, старинное медицинское оборудование, кошмарные биологические образцы. Также здесь можно увидеть трехметровый человеческий кишечник, забитый экскрементами, опухоль, вырезанную у президента Кливленда, сросшуюся печень сиамских близнецов и многие другие внутренности и части тел. Тибетская тюрьма для просветленных драпчи по мнению многих, нет на планете исправительного заведения более страшного, чем это. Китайцы заточили в этом реабилитационном центре огромное количество непокорных просветленных тибетских мудрецов. В качестве лечения монахов их заставляют изучать научный коммунизм, а за любое непонравившееся движение охранники как минимум сбивают. Африка – страна, где кровопролитие не прекращается никогда. Постоянный геноцид нацменьшинств, гражданские войны, нехватка пищи. В Африке есть знаменитое место – тюрьма Гитарама, где в нечеловеческих условиях в 500-местном бараке находится 6000 человек. Антисанитария, насилие, голод – вот три главные составляющие жизни в этом месте, да и во всей стране. Индия. Это только в фильмах там красиво, хорошо пахнет и много просветленных людей. На самом деле мало стран более бедных, грязных и перенаселенных. Женщины и дети, пользующие по помойкам – обычное явление. Самый основной вид деятельности жителей трущоб Тхарави – сбор и утилизация всевозможных отходов. Пластика, стекла, металла, макулатуры. Поэтому, если у вас большое желание увидеть такую жизнь, то милости просим в загадочную Индию. Магадишо – главный город страны Сомали, где кроме насилия ничего нет. Сомалийцы с малых лет засыпают и просыпаются с оружием. Сомалийские мужчины необычайно красивы и сильны, но только малая их часть доживает до зрелого возраста, ведь смысл их жизни – разбой и пиратство. Они только успевают, что оставить после себя потомство, которое пойдет по стопам отцов и станет грабить и убивать. Люди бегут из столицы, но это не решает проблемы. Здесь никто никому не может гарантировать безопасность. Подписывайтесь на наш второй проект «Мир тайн. неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света. Одним солнечным утром прохожие могли наблюдать следующую картину. На крыше одного здания ссорились мужчина и женщина. Большое количество народа внизу смотрело на них. Внезапно женщина толкнула мужчину. Мужчина пытался ухватиться за что-нибудь, но безуспешно, и рухнул вниз. Очень сильно ударился от тротуар и умер. Самое интересное, что обвинили в убийстве отнюдь не женщину, которая толкнула его, а совсем другого человека. Кого и почему?